Привет ребята, добро пожаловать на канал, это апдейт по моей сделке, покажу сколько на данный момент она приносит прибыли, приносит ли она прибыль на самом деле и также посмотрим какие у меня есть шансы, что эта сделка все-таки закроется положительно Первым делом хочу вам сразу напомнить то, что вчера я зафиксировал убыток 26 тысяч долларов, получается что сейчас я уже в минусе на 26 тысяч долларов и если бы эту сделку я вчера не закрыл и на статке не перевернулся то я бы проснулся с ликвидацией. То есть минус 36 тысяч долларов, это те деньги, на которые я заходил, и суммарный убыток составил бы примерно минус 42 тысячи долларов за последнее время. Я не знаю, просто такая черная какая-то полоса, просто вот э, максимальное какое-то неведение. Но давайте разбираться, что дальше будет, потому что рано или поздно черная полоса заканчивается, начинается белая, и возможно все-таки у меня есть хоть какие-то шансы вернуть те деньги, которые я потерял. Первым делом давайте глянем с вами на график. Пока все смотрится вроде неплохо. Давайте, наверное, все-таки перейдем к Trading View. Пока мы вроде идем в рамках такого нисходящего коридора. Продолжится ли этот коридор, пока непонятно. Но пока все смотрится довольно-таки неплохо. Но опять же, если обратить внимание на тот же самый биткоин, да, он у нас сегодня растет, плюс 5%. Вот только я сделку перевернул в шорт, надо биткоину пойти вверх, эфиру тоже вверх, весь рынок начал вроде как отрастать. Лично мне это не на руку, для моих долгосрочных портфель, в которых осталась уже мелочь это вроде как приятная такая э, прирост но он мне пока совершенно не нужен но если посмотреть опять же на mx да он чувствует себя слабовато по отношению к другим монетам и он так и не растет это уже мне как бы на руку возможно там падение продолжится вчера я также говорил в видеоролика то что разлоки по этой монете на кольный 19 числа но многие ребята меня поправили сказали то что 9 числа разлоки потому что те ребята которые на самом деле получили получается 9 числа и это уже совершенно мне как бы не на руку, да, потому что 9 числа это у нас, вот, видите, наоборот, был рост. Если посмотреть здесь 9 числа, это, конечно, не стопроцентная такая вероятность, да, но здесь уже, допустим, был такой, я бы сказал, вот слив, вероятнее всего вот здесь, да, нет, 8, ну да, вероятнее всего вот здесь, также сливали, поэтому на 19 число я уже надеяться никак не буду, но во всяком случае, давайте глянем, эта монета в целом, ну, у нас падает, она с конь листа вышла, падает, везде нисходящие коридоры, главное, чтобы не было вот такой вот темы, то, что тут у нас небольшой такой вот рост, потом треугольник, выстрел, потом опять же... Грубо говоря, затухание и опять идет выстрел То есть, видите, какой характер получается Вот у нас рост, затухание в треугольник, затухание не в треугольник Выстрел, у нас небольшой такой выстрел э, Затухание и выстрел То есть, главное, чтобы такого выстрела не было И тогда, в теории, да, вполне вероятно, то, что я смогу все-таки досидеть до 1.1 И вернуть свои 30 тысяч долларов ну, возможно. Сейчас, на данный момент, эта сделка приносит 5000 долларов. Да, это вроде как прибыль, вроде как неплохо. Если посмотреть раздел активы, это у меня уже 17000 долларов на балансе, если прямо сейчас закрыть эту сделку. Буду ли я закрывать? Вероятнее всего нет. Попробую, постараюсь. Возможно, у меня все-таки есть шансы. Ликвидация 1.72. Я очень надеюсь, то, что туда уже график вообще не пойдет. Но, как вы видите, сейчас биткоин идет вверх, все идет вверх. Поэтому вполне вероятно, что может быть... Все грустно, потому что вот я еще ночью смотрел за этой сделкой, думал, да, все круто, но сейчас уже это выглядит не так круто, как было изначально. Дальше, у нас есть такая вот трендовая линия, это уровень поддержки по этому коридору. Мы видим то, что мы его прошли даже особо толком на нем не застоялись. То есть тут мы, да, отбились, тут мы его пробили, тут уже отритестили и пошли в таком нисходящем коридоре. Что будет дальше? Пока непонятно. Возможно движение продолжится, но надо учитывать то, что у нас биток все-таки растет. Очень, конечно, мне надо, чтобы биток тут начал вкатывать, тогда эта монета за битком начнет еще больше вкатывать. Вот я бы сказал, наверное, такая критическая точка, тут даже вон, фитилями это четко видно, то, что там отбивается все. Но желательно, чтобы мы ниже этой точки не уходили. Точнее, выше этой точки не уходили. Пока непонятно, буду наблюдать. Конечно же, переживаю, блин, настроение уже который день просто нету. Ходишь такой, как овощ. Ну, блин, потому что, да, можно закрыть, можно закрыть. Потом кое-как разогнать, но я хочу попробовать. Мало ли, реально это тот самый шанс. Знаете, вот как... Э, ты пишешь цели, ты же не знаешь, как будешь добиваться этих целей. Там сама жизнь как-то складывает пазлы. Вот как вот реально можно было зайти в сделку, чтобы вот тут забрать хотя бы один процент 1%, а цена растет на 20%. Это нереально, да? Я даже не думал снимать об этом видеоролике. Но сейчас начинаю снимать, у меня там есть цели в полтора миллиона подписчиков. Возможно, один из этих видосов наберет просто там 10 миллионов. Это, конечно, невозможно для тематики трейдинг канала, для тематики, ну, для такой вот тематики. Но мало ли? И сам Бог, грубо говоря, дал такой вот шанс. И я сейчас этим шансом пользуюсь. А возможно, это не шанс, и это просто я уже себе как-то накручиваю, стараюсь поверить в то, что у меня как-то получится плюс. Я не знаю. Я делаю просто так, как мне сейчас, грубо говоря, подсказывает сердце. Конечно, не только сердце, но и жадность. Я не знаю, как еще тут смириться. Я бы в реальном взял бы, может, поставил просто без убыток, стоп-лосс, да. И если бы там как-то движение продолжилось, да, было бы круто. Сейчас у нас есть поддержка ключевая. Это 1.48, в мы вот так только прокололи, да. Но если брать по минимуму, вот мы четко ударились, грубо говоря, в минимум вот этого вот фителька поэтому будем смотреть вот этот фитилек и здесь это будут ключевые стоп-лосы если этот уровень пробивает это открывается уже движение вот реально прям насколько тут на 137 потом на 131 ну и все дальше движение на 11 открыто есть все шансы есть есть шансы то что сейчас собьет стоп-лосс они тоже есть потому что есть сейчас биток начнут опять пампить ну пока моя сделка пока мои все 42 тысячи долларов вот, ребята, такая вот получается на данный момент ситуация, я, конечно же, расстроен, что тут говорить, да, но стараюсь что-то вынести для себя и полезное, все-таки в плане анализа все сейчас смотрится неплохо, монета в целом падает, да, запампили, будет ли дальше такое типа дамп, может быть, но опять же, если смотреть по стакану, давайте вам покажу, тут есть одна интересная такая штука, на отметке 1.08 стоит очень крупный объем. Насколько я помню, так, секунду. А, кстати, кстати, ребята, его-то убрали. Не дадут соврать некоторые подписчики, которые смотрели, его убрали. Вот это сейчас меня пугает немного, потому что, возможно, этот объем кому-то там хотелось по рынку реализовать. И также у нас сейчас тут крупная заявка на отметке 1.55, поэтому, если кто-то будет скальпить, можете попробовать взять отскок от этой заявки. А так, тут раньше стояла на отметке 1.08 Очень крупная заявка Там на 550 или на сколько То есть это довольно много Но ее убрали со стакана Это прикольно Но опять же, хреново, возможно ее по рынку сейчас реализовывают Но опять же, если чел хотел покупать по 1.1 И покупать по 1.5 на 50% дороже Но ну, это не совсем, так скажем, грамотно будет Вот, ребят, наверное, на этом буду заканчивать свой видеоролик Буду вас оповещать, конечно же, в телеграм-канале О каких-то таких вот быстрых изменениях ну и буду там стараться вам уже показывать, что по этой сделке. Ну пока все неплохо, 5300, 5300 уже лучше. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем мира и всем пока.